приветствую вас дорогие друзья меня зовут Алла Вишневецкая и в этом видео мы с вами поговорим о важнейшем аспекте 21 года о квадратуре Урана и Сатурна мы с вами обсудим как этот аспект будет влиять на Второе полугодие 2021 года, также какое влияние и когда он будет воздействовать на следующий 2022 год. А также мы с вами рассмотрим, как этот аспект повлияет на представителей каждого знака зодиака и на кого он повлияет сильнее всех остальных. С влиянием этого аспекта все мы с вами столкнулись в феврале 2021 года. Это была первая квадратура между этими планетами, и это был первый сильный толчок к переменам, так как, по сути, это аспект, по которому рушится все старое, то, к чему мы привыкли, и возникает необходимость приспосабливаться к новым условиям жизни. Второй раз квадратура между Сатурном и Ураном была 15 июня. И сейчас мы находимся в том интересном периоде, когда мы переживаем апогей этого аспекта и его влияния. Так как, по сути, две квадратуры уже остались позади, но две остаются еще впереди, и нам их только предстоит пережить. Третья квадратура будет 24 декабря в этом году, а следующая, четвертое будет уже в 22 втором году, в первой половине октября месяца. Но могу сказать, что именно сейчас, во втором полугодии, 21 -го года, нам предстоит принять самые важные решения. И нам предстоит столкнуться с переменами и с необходимостью модернизировать какие-то сферы нашей жизни. И в этом плане 22 год будет больше связан с тем, чтобы внедрить эти перемены в нашу жизнь, окончательно привыкнуть к ним. И по сути, по последней квадратуре, которая произойдет в октябре 2022 года, нам скорее нужно будет подвести итог и, скажем так, осознать тот масштаб перемен, который мы произвели на протяжении 2021 и 2022 года. Начать хотелось бы все-таки с описания вот этого аспекта квадратуры Сатурна и Урана, что он собой представляет. Этот аспект относится к циклу планет Сатурн и Уран и протяженность этого цикла составляет 45 лет. Текущий цикл начался в 1988 году и завершится этот цикл преобразований в мире в 2032 году. И по сути эта квадратура между Сатурном и Ураном – это важный промежуточный этап данного цикла. И данная квадратура позволяет нам произвести те перемены в своей жизни, которые будут синхроны с теми изменениями, которые происходят в мире. По сути, этот аспект, квадратура Сатурна и Урана, создает основную событийную канву в 21 и 22 годах, так как он имеет сильнейшее влияние на политические процессы в мире, а также на социальные изменения. И, по сути, именно это и становится причиной перемен в судьбе каждого из нас. По сути, квадратура между Сатурном и Ураном ⁇ это классический аспект преобразования и перемен, но в то же время этот аспект проживается и на психологическом уровне, и часто он воспринимается как наоборот сопротивление переменам, так как Сатурн отвечает за все то, к чему мы привыкли, все то, что создавалось годами, и по данному аспекту приходится скажем так прощаться с такими моментами и это конечно же непросто, поэтому первая реакция психики это сопротивление это желание оставить все как есть и удержаться за старые но к сожалению или к счастью этот аспект все-таки заставляет производить перемены в своей жизни и отказываться от старых форм поведения и привычных реакций. На самом деле этот аспект можно назвать кризисным, но в астрологии кризисными называются те аспекты, которые приводят к переменам. И по сути они являются частью нашей личной эволюции, поэтому можем сказать, что данный аспект представляет собой нашу точку роста и качественных изменений. Поэтому 2021 год дает нам возможность избавиться от тех тем и ситуаций, которые не способствуют нашему развитию, росту и движению вперед. И наоборот, произвести те перемены, которые помогут нам выйти на новый уровень и извлечь максимум из тех внешних перемен, которые происходят в мире. По сути, февраль и июнь — это два важнейших месяца в 2021 году, в которых и были сформированы точные квадратуры между Сатурном и Ураном. И это те периоды, когда можно было проследить яркое противостояние старого и нового. И вы можете вспомнить, какие события происходили в вашей жизни в этот период, какие решения вы принимали в... В феврале и июне этого года по сути это и есть точка вашего роста это и есть та область та сфера вашей жизни в которой необходимо произвести перемены в нынешнем мире данная квадратура дает противостояние между новыми течениями той же вакцинацией и это также противостояние между фискальными органами и виртуальными источниками доходов Это позиция между определенными течениями в политике которые которую мы можем наблюдать в современном мире по сути материальный мир уже отстает от тех технологий прогресса которые возникли но и виртуальный мир еще не настолько совершенен чтобы можно было ему доверять поэтому безусловно первая реакция на перемены в этих сферах жизни это сопротивление и желание оставить все как есть отвоевывать то привычное которое представляет фундамент безопасности нашей жизни кстати этот аспект может привести к смене власти в целом ряде стран в мире так как Сатурн представляет собой как раз-таки правящий аппарат, а квадратура от Урана говорит о приходе новых лиц в политику. Предыдущая квадратура между Сатурном и Ураном была в 99-2000 годах. Если вам больше 30 лет, тогда вы можете вспомнить, какие события происходили в вашей жизни в этот период, с чем именно были связаны перемены в вашей жизни, или вы были инициатором этих перемен, или кто-то другой. Постарайтесь вспомнить, сопоставить. Возможно, есть что-то похожее между этим периодом, который мы проживаем сейчас, и между 99-2000 годом. Кстати, оппозиция между Сатурном и Ураном была в девятом, 10 годах. Можете вспомнить тоже, что происходило в вашей жизни в этот период, если менялось что-то фундаментальное, если вы принимали те решения, которые давались непросто, то что-то может происходить похожее и сейчас. Также квадратура Урана и Сатурна имеет сильное влияние на природу и погоду. И с учетом того, что затмения летние проходили на оси катастроф, мы сейчас можем видеть, что происходит в мире. Данный аспект может давать как резкое похолодание, так и повышение температур. Причем происходит это в тех регионах, которые не привыкли к таким аномалиям. Также данная квадратура часто вызывает землетрясения. Поэтому разного рода скажем так, катаклизмы могут происходить на данном аспекте. И в связи с влиянием затмения это, конечно, усиливается. И июнь, август и сентябрь 2021 года это как раз такие вот... Э, тот период, когда мы можем видеть апогеи, влияния этого аспекта именно на природу. Кстати, квадратура Сатурна и Урана дает также сильную тягу к вечной молодости. И поэтому может возникать интерес к молодительным процедурам. И в целом противопоказаний нет, если есть к этому предрасположенность в вашей карте. Но могу сказать, что именно на точном аспекте, то есть в июне, в декабре 21 года, а также в октябре 22 года как раз таки не стоит проводить процедуры, которые вот имеют вмешательство в вашу внешность. На уровне отдельного человека квадратура Сатурна и Урана дает противоположные вообще ощущения. С одной стороны это желание выполнять свои обязанности и идти той колейке которая уже проложена годами но с другой стороны это желание отказаться от этих обязанностей сбросить из себя оковы и начать жить новой жизнью совершенно иными приоритетами и по сути именно поиск баланса между этими двумя крайностями и создает самую большую борьбу внутри каждого из нас так как, с одной стороны, мы ощущаем желание обновиться и идти в ногу со временем, но, с другой стороны, очень страшно прощаться с тем, что является привычным и то, что дает нам ощущение безопасности и комфорта. Конфликт между Сатурном и Ураном – это проблема адаптации. И это то, в чем находится каждый из нас, так как мир меняется, и Каждый из нас соприкасается с этими переменами и та или иная сфера жизни может улавливать эти изменения больше всех остальных. Кстати, Уран сейчас находится в Тельце, поэтому он заставляет нас открыть свою ценность по-новому для этого мира, но точно так же искать и в мире ценность для себя иначе. Поэтому может быть необходимость поменять место проживания, менять работу, условия труда, то, как вы оцениваете свою работу. Это все связано с движением Урана по Тельцу. Сатурн символизирует опору, то, к чему мы привыкли, то, что мы создавали очень долго. И вот эта квадратура от Урана и заставляет меняться, менять то привычное и то, что кажется нам островком безопасности. На уровне тела Сатурн отвечает за кости, зубы, и квадратура от Урана к Сатурну может давать проблемы с этими органами и системами, и особенно это будет проявляться на фоне стресса. Если вы подавляете волнение, переживания, если вы не озвучиваете вот эти внутренние конфликты, если либо не с кем поделиться, либо вы не хотите выносить это волнение, то это может приводить к тому, что будут страдать зубы, если есть к этому предрасположенность, либо кости. Если в январе, феврале, а также в мае, июне 2021 года происходили важные перемены в вашей жизни, например, вы меняли работу, либо возникали какие-то важные вопросы по теме партнерских отношений, то, скорее всего, вы... Уже вплотную будете над этим работать с осени 2021 года. И особенно под влиянием затмений и третьей квадратуры в ноябре-декабре 2021 года. Но также вы должны понимать, что эта тематика обновлений, она не остается в 2021 году. Она переходит с нами в 2022 год. Поэтому важно все-таки не сопротивляться этим изменениям, важно сделать им шаг навстречу и тогда будет намного легче и проще в следующем году кстати вы можете вспомнить какие события были как раз таки в начале года весной в начале лета этого года и особенно проанализируйте с точки зрения вот недочетов что у вас не получалось что вызывало стресс и старайтесь впредь уже этих ошибок не допускать. Старайтесь свою жизнь во втором полугодии 2021 года организовать таким образом, чтобы избегать вот прошлых ошибок. И чтобы то, что ранее создавало дискомфорт, наоборот, было вашей сильной стороной. Больше всего этот аспект затронет представителей фиксированных знаков особенно тех, которые рождены в указанные периоды. Сейчас вы увидите подробно вот, даты на экране. Если вы или ваши знакомые, родные, близкие родились в эти указанные даты, то в вашей жизни сильнее всего будет ощущаться влияние данной квадратуры. Это значит, что необходимость внедрять перемены в свою жизнь будет очень и очень большой. Если с 7 по 15 градус этих знаков у вас есть Солнце, Луна, Венера, Марс, Меркурий, Асцендент, то вы также прочувствуете вот эту волну перемен очень ярко. Сатурн на протяжении своей борьбы с Ураном в 2021-2022 году будет поддерживать своими благоприятными аспектами знаки «Близнецы» и «Стрелец», а также овен и весы. Это значит, что представителям этих знаков зодиака нужно опираться на такие понятия, как гарантии, устойчивость, стабильность. Именно этого вы сможете достичь на протяжении 2021-2022 года. Да, вам тоже нужно будет совершить определенные изменения, но тем не менее это будет происходить без потери фундамента. То есть все-таки будет... С вами это тема, которая даст вот ощущение стабильности и надежности. Вам легче будет сдерживать себя от необдуманных поступков. И к тому же, скорее всего, вы будете иметь планы, стратегию. И даже совершая какие-то изменения, вы все равно будете действовать по ранее спланированному сценарию. А вот Уран будет больше поддерживать Дев, Рыб, Раков и Козерогов. Поэтому представителям Этих знаков зодиака нужно, наоборот, идти в новизну, открывать себя для всего нового, изучать то, что вы ранее не изучали, делать то, что вы ранее никогда не делали. Поэтому новая работа, новые поездки, новое обучение — это будет хорошей идеей. Это то, что действительно поможет вам преобразовать вашу жизнь и, скажем так, совершить качественный прорыв в ваших делах. Если в вашей жизни очень долго была ситуация, которая вас не устраивала, которая вытягивала из вас силы и энергию, то наконец-то придет возможность попрощаться с этой ситуацией. Ваша жизнь может прийти что-то новое и крайне увлекательное в связи с поддержкой Урана. Вы можете ощущать вдохновение, будто бы вот что-то новое, неизведанное дает вам силы и дает желание идти вперед и делать шаг навстречу этим переменам. Сейчас мы с вами рассмотрим влияние этой квадратуры на каждый отдельный знак зодиака. Конечно же это будет общая характеристика и на самом деле влияние данной квадратуры будет несколько иметь разные оттенки, зависимо от того, как эти планеты представлены в вашей натальной карте у каждого из нас может быть больше предрасположенность к энергиям Сатурна, то есть мы являемся более устойчивыми и основательными, более материалистами, а у кого-то изначально в натальной карте идет больше предрасположенность к энергиям Урана, то есть это новаторы, люди, которые готовы идти в новизну. И, конечно, эти нюансы влияют на то, как вы ощущаете эту квадратуру, но все же вам стоит прислушаться и к общим советам и рекомендациям овны начнем с вас уран находится в вашем втором секторе сатурн в одиннадцатом эта квадратура говорит о том что перемены вас ожидают в рабочем коллективе а также финансовая сфера тоже полна неожиданных поворотов в первую очередь вам нужно Соблюдать осторожность, если вы принимаете решение иметь какой-то общий бизнес или финансовый проект с вашими друзьями. Это то время, когда нужно все продумывать до мелочей, все согласовывать. Вряд ли получится действовать экспромтом. Важно прописать ваши планы, цели, желания. И только тогда вы сможете действовать сообща и не разочаровываться в процессе. Трезво оценивайте свои перспективы. Не летайте в облаках. Делайте выводы по факту. стройте планы, исходя из ваших возможностей. Ищите способы, как укрепить свое положение в социуме. Как повысить свой авторитет. Будьте находчивы. Ищите возможности взаимодействовать с коллективом. Находить ключики к людям которые являются вашими единомышленниками. Именно вот ваши единомышленники, те, кто поддерживают ваши планы и цели, именно они будут представлять собой опору и фундамент вашей жизни на ближайшие два года. С друзьями может быть конфликт ценностей и интересов, поэтому может возникнуть необходимость менять круг вашего общения. С одними людьми у вас отношения будут подходить к завершению — но зато откроются перспектива общения с новыми, более интересными людьми, с теми, кто будет вас поддерживать и лучше понимать. Любые финансовые проекты, особенно если вы их ведете не сами, а с помощниками, единомышленниками опять-таки, они будут требовать от вас максимальной стратегии, и продуманности чтобы вот вы действовали в соответствии с определенным планом и не уклонялись от тех целей и задач которые стоят перед вами тельцы уран находится в вашем первом доме а сатурн в десятом по сути вы сейчас проживаете важнейшую точку в вашей жизни когда менять можно абсолютно все что застарело и что вам уже надоело. И по сути, в первую очередь, данная квадратура будет способствовать тому, чтобы менялись ваши цели. И часто это вот аспект, когда человек вот буквально идет за новой перспективой. Он идет туда, где ему могут предложить что-то интересное. То, что позволит ему менять его жизнь. Важно делать фокус именно на собственных целях и планах. Поэтому если вы работаете в команде или если вам нужно обсуждать вот ваши движение вперед вместе с вашей второй половинкой, то вы должны помнить, что именно ваши цели просто обязаны быть в приоритете. Ваша стратегия это создавать себе имя. И сначала вы огромные усилия прикладываете для того, чтобы это имя создать, но потом ваше имя будет работать на вас. Вы можете брать на себя новые обязанности, в то же время это будет влиять на вашу текущую должность. И вы должны быть готовы к тому, что порой придется резко менять ваши планы и стратегию поведения, но в то же время старайтесь не нарушать рабочие договоренности, если что-то пообещали, выполняйте в срок, старайтесь не затягивать. К тому же я рекомендую следить вам за тем, чтобы не менять резко вашу линию поведения, иначе это может отрицательным образом повлиять на вашу репутацию и на то, как вас воспринимают руководство, люди, которые стоят выше вас. Поэтому старайтесь все-таки дать себе время на подумать. Старайтесь делать вот эти переходы более плавными от одного решения к другому. Иначе может произойти урон вашей репутации, и окружающие могут вас воспринимать как человека несерьезного. Близнецы. Уран находится в вашем 12-м доме, а Сатурн в 9-м. Это значит, что вы сейчас переживаете новый потрясающий опыт личного развития это аспект под воздействием которого очень сильно меняется мировоззрение и вы сейчас открыты к новым способам познания своей души например вы раньше могли не верить в астрологию не воспринимать ее но сейчас вы ощущаете что вас к этому влечет и вы видите в этом для себя именно подсказки, и вам это становится интересным. На этом аспекте обычно люди ищут свое предназначение, поэтому готовы отказаться от привычных путей, по которым они шли, и готовы выбирать новые виды деятельности, либо новые сферы обучения для того, чтобы делать именно то, что помогает как раз-таки реализоваться как Личность и двигаться в направлении своего истинного предназначения. Очень важно определиться со своими планами и целями и действовать именно в соответствии с ними, не сворачивать с пути. Тема образования и путешествий по сути является вектором вашего развития, поэтому не сворачивайтесь с этого пути. Если у вас есть возможность куда-то съездить, есть интересное предложение, обязательно этим воспользуйтесь. Если возникло желание обучаться чему-то новому, обязательно это сделайте. Также по данному аспекту важно проработать тему страхов. Если у вас возникает какая-то фобия, старайтесь изучить ее вдоль и поперек. Старайтесь стать экспертом в этой области. Для этого вы можете искать учителя, человека, который сможет вас в этом направить и дать важные подсказки. Бережно относитесь к своей приватной жизни. Очевидно, что сейчас вы ощущаете особенно ярко, что есть вот те моменты в вашей жизни, которые вы не готовы афишировать, которыми вы не готовы делиться. И соблюдайте эту приватность, так как порой могут, могут возникать ситуации, которые будто бы будут заставлять вас продемонстрировать то, что вы не хотели бы показывать. По данному аспекту актуальна тема эмиграции, но, скорее всего, будет очень сильная тяга вернуться на родину, либо очень сильная ностальгия. Поэтому старайтесь максимально подготовиться к этому решению, найдите работу, изучите язык. Это поможет вам быстрее адаптироваться и меньше скучать по родине. Раке. Уран находится в вашем 11 доме, а Сатурн 8. -м. Вы переживаете сейчас очень интересный период глобальных перемен. Причем новизна входит в вашу жизнь через новое знакомство, через друзей, единомышленников. Планы могут меняться молниеносно. Перспективы на вашем горизонте могут появляться самые неожиданные. И по сути, в 2021-2022 году... В вашей жизни может происходить то, что вы точно не ожидали и не могли предвидеть. И ваши желания и амбиции будут меняться вместе с обстоятельствами. Но для того, чтобы эта новизна могла войти в вашу жизнь, вам обязательно нужно будет отказаться от чего-то старого. Поэтому нужно будет проявить смелость оставить в прошлом то, что не способствует вашему росту и развитию. Если вы хотите серьезного, нужно иметь четкий план и стратегию. Не действуйте на обум, не руководствуйтесь тем, что ну, как-нибудь вытянем, как-нибудь справимся. Важно вот четко понимать, какие расходы повлекут за собой те или иные ваши действия. Также я бы не рекомендовала вам, совершать серьезные инвестиции на четких квадратурах Сатурна и Урана. То есть это у нас декабрь 2021 года, а также октябрь 2022. Не обрячьтесь от новых контактов, заводите новые знакомства, будьте социально активными. При этом не оглядывайтесь назад, не старайтесь возобновить общение с тем, с кем вы общались раньше. Ничего нового и перспективного в этом направлении не будет. Львы, Уран находится в вашем десятом доме, а Сатурн в седьмом. Поэтому 2021 22 год ⁇ это очень важный период в партнерстве. И вы можете многое переосмыслить в своей жизни благодаря браку и взаимодействию с другими людьми. В то же время сам по себе брак тоже может претерпеть преобразование. Проблемные отношения будут завершаться. Есть высока вероятность того, что будет желание развестись, если отношения вас не устраивают. Но в то же время может меняться и профориентация, может меняться среда людей, с которыми вы общаетесь по работе. Например, у вас будут теперь совершенно другие клиенты, либо вы будете работать с новым контингентом людей, либо... Эти люди, например, будут жить в другом регионе, то есть будет меняться вот ваша среда общения, взаимодействия. И это все будет связано с изменением вашей личной жизни. Девы, Уран в вашем девятом доме, а Сатурн в шестом. Данная квадратура говорит о том, что вам нужно беречь свое здоровье. Также по этой квадратуре могут быть внезапные путешествия, но старайтесь не рисковать и избегать экстрима в этих поездках. Будьте готовы внезапно реагировать на перемены в вашей жизни. Всегда имейте план «Б», то есть не застревайте в одной ситуации и не рассматривайте только вот под одним углом то, что происходит в вашей жизни. Кстати, перемены могут происходить, в условиях работы и развития именно в плане работы, то есть это могут быть командировки, это могут быть поездки по рабочим вопросам. И это все будет способствовать тому, чтобы в вашей жизни появилась какая-то новая интересная тема. Переезд по работе тоже приветствуется может идти расширение в плане работы, например, выход на международный рынок. Кстати, очень хорошее время для того, чтобы поступить в университет, для того, чтобы вплотную начать изучать какое-то новое направление. Это то, что поможет вам выйти на новый уровень и колоссально развиваться. Весы. Уран находится в вашем восьмом доме, а Сатурн в пятом. Вы сейчас проживаете период когда готовы рисковать. И этот риск может быть связан с тем, чтобы инвестировать деньги в свое хобби. Вы будете готовы даже взять кредит на то, чтобы развиваться в том направлении, которое вам нравится. Но вы должны понимать, что по данному аспекту риски могут быть неоправданы. То есть вы потратите больше денег, чем сможете заработать. Руководствуйтесь чувствами, но здравым смыслом тоже. Если есть предчувствие, что это дело не пойдет у вас, что не получится, тогда не стоит рисковать. Доверяйте себе в этом вопросе. Данная квадратура может давать легкое отношение к финансам то, что вы раньше за собой не замечали. Поэтому будьте аккуратнее, когда речь идет именно о серьезных финансовых решениях. Если вы ведете совместный бизнес, старайтесь быть повнимательнее и контролируйте то, что происходит в вашем деле. Имейте свои деньги при себе. Вообще, этот год и следующий не подходит для того, чтобы брать деньги в долг, брать кредиты. Темы вообще азарта, авантюр, лотереи – это скорее всего не ваш путь в ближайшие два года. Это то, что принесет больше риска и потерь, чем прибыли и дохода. Сейчас старайтесь в делах делать упор на гарантии, на договоренности и на четкость. Скорпионы. Уран находится в вашем седьмом доме, а Сатурн в четвертом. Это даст вам возможность прочувствовать, что время – это дорогой ресурс, и не стоит его тратить на тех, с кем вам не по пути. И по сути, данная квадратура представляет собой очень серьезную проверку ваших партнерских отношений, а также отношений семейных. Период подходит для создания прочного фундамента в семье. И по данному аспекту вы можете начать строительство дома, дачи, это может быть начало ремонта. Главное, чтобы все было спланировано и согласовано. Кстати, ваш партнер может проявлять себя несколько иначе, чем раньше. Может проявляться склонность к раздражительности. И вот такая линия поведения может отталкивать вас от него. И именно это может наводить вас на мысли о разрыве. Старайтесь понять своего партнера. Будьте ему другом, единомышленником. Не давите на него, старайтесь обсуждать все то, что он чувствует и все то, что происходит между вами. Ваша выигрышная стратегия – это как можно больше взаимодействовать и разговаривать с членами вашей семьи. Стройте совместные планы, обсуждайте все то, что происходит в вашей жизни, ищите в этих людях опору и поддержку. Стрельцы. Уран в вашем шестом доме, а Сатурн в третьем. Поэтому очень важно соблюдать режим дня, и это все будет иметь влияние на ваше здоровье и самочувствие. Ситуация на работе может меняться, поэтому важно э, видеть те тенденции новые, которые возникают, и приспосабливаться к ним. Сейчас вам нужен гибкий график, работа на удаленке приветствуется. Но при этом, если вы столкнетесь с жестким графиком, то это вас однозначно будет отталкивать и наводить на мысль о смене работы. Важный фактор – это то, что нужно налаживать общение и взаимодействие с теми людьми, кто вместе с вами работает, с кем вы в одном коллективе. Старайтесь общаться с профессионалами своего дела. Вы сейчас можете увлечься каким-то новым творческим, необычным проектом, Главное, чтобы эти ваши идеи не были оторваны от реальности. Сфера коммуникации и повседневных занятий будет подвержена переменам. Будьте к этому готовы и соблюдайте гибкость в этих вопросах. Рабочие командировки также возможны, и эти моменты могут влиять на то, как вы общаетесь с окружающими. Старайтесь укреплять важные связи, но при этом учтите, что общение с родственниками может меняться. И важно в этом соблюдать э, тоже гибкость. Может быть и так, что с кем-то общение перейдет в э, официоз, когда вы будете общаться только по надобности, только по каким-то делам. Козероги Уран находится в вашем пятом доме, а Сатурн во втором. Это говорит о том, что вам нужно менять свой подход э, в плане зарабатывания денег. Нужно искать новые креативные методы, как заявлять о своем продукте и на чем, в принципе, зарабатывать. Зарабатывать старыми методами может быть все сложнее и сложнее. Старайтесь не вдаваться в крайности. Первая крайность – это тратить все под ноль. А вторая – это абсолютно все заработанное откладывать. Старайтесь жить полной жизнью, но при этом оставлять какие-то средства про запас. Дети и ваши любимые люди – это источник вдохновения. Работая в коллективе среди единомышленников и тех, кто вам дорог, вы сможете заработать намного больше, чем стараясь в одиночку. Деньги будут приходить, скорее всего, как результат больших усилий. Поэтому старайтесь все-таки проявлять настойчивость в вопросе зарабатывания денег, Старайтесь иметь стратегию и идти по четко намеченной дороге. При этом не застревайте в одном деле, ищите новые альтернативные способы, как можно заработать в вашем направлении. Вероятно, что развитие бизнеса может требовать больших финансовых вложений. Причем будет сложно даже просчитать, какой именно метод продвижения сработает. И поэтому могут быть незапланированные расходы. И этот факт нужно будет принять и идти дальше. Также старайтесь сначала все хорошо продумать и только тогда действовать, так как любые импульсивные решения могут приводить к серьезным финансовым потерям. Водолей, Уран находится в вашем четвертом доме, а Сатурн в первом. Это говорит о серьезных переменах в вашей жизни, и в первую очередь они могут быть связаны с местом жительства. Это либо перемены в том городе, в том месте, в котором вы живете, либо это желание переехать куда-то самому. Из-за этого аспекта может быть расшатано ощущение стабильности. И все время такое ощущение, будто бы на пороховой бочке, не знаю, с чего ожидать. Нужно быть готовым ко всему. Поэтому много сил может на это уходить, на то, что нет ощущения стабильности и безопасности. Еще один момент, что данный аспект может дать необходимость постоянно выручать кого-то из членов семьи, вытягивать их из каких-то передряг, либо давать им деньги в долг то есть выручать их из сложных ситуаций. Могут быть охлаждения в отношениях с близкими людьми, желание дистанцироваться от них, абстрагироваться от тех ситуаций, в которых они находятся. Дома может быть некомфортно из-за этого аспекта, и поэтому будет возникать желание куда-то переехать, поменять отношения, то есть искать вот выход из вот этой ситуации дискомфортной. Главная задача это преобразовать структуру жизни, по сути создать новый, новые зацепки, новые связи с людьми, которые вам близки, пересмотреть ваши отношения, видоизменить их и только тогда вы почувствуете удовлетворение. В жизни родителей могут происходить неожиданные перемены и вы должны быть готовы к тому, чтобы их выручить и помочь им в этих ситуациях. На самом деле по этому аспекту очень хорошо вносить именно конструктивные перемены в свою жизнь. То есть переезд, но это должен быть обдуманный шаг. И это должно быть то, что действительно вот необходимо. И то, что согласовано с членами семьи. Безответственное поведение будет стоить очень дорого. Поэтому старайтесь все хорошо обдумать и спланировать, прежде чем начнете действовать. Опирайтесь на свои ценности, находите в этом почву и фундамент для своих действий. Когда вы будете уверены, что ваши действия соответствуют вашим взглядам и ценностям, тогда у вас все будет получаться. Главная мысль, которую я хочу вам донести, заключается в том, что ваша душа сейчас требует перемен. И ваша задача — просчитать все возможные риски и продумать стратегию и план действий для того, чтобы любые перемены — были в плюс и э, не совершайте необдуманных поступков и резких движений. Рыбы. Уран находится в вашем третьем доме, а Сатурн в двенадцатом. Поэтому, скорее всего, наступил тот период, когда вам нужно озвучить свои страхи, фобии, комплексы. И перестать этого бояться, выйти на новый уровень сознания, мышления и действий. По данному аспекту, скорее всего, вам придется проработать тему жалости к себе и выйти из привычного круга, найти реальные пути решения тех ситуаций, которые вас не устраивают. Это прекрасный период для обучения, для того, чтобы пробовать что-то новое, завязывать новые полезные интересные контакты, знакомиться с новыми людьми, посещать те места, в которых вы не были раньше, которые будут вас вдохновлять. Цените время, которое вы проводите в уединении. Скорее всего, именно эти минуты или часы или дни помогут вам осознать что-то очень важное в вашей жизни. Это уникальное время для того, чтобы создавать шедевры, то, что исходит изнутри. Поэтому, если у вас есть талант к писанию, рисованию, то обязательно... Создавайте что-то новое. Находите время для того, чтобы продвигаться вперед. И в этом вам может помочь природа по 12 дому. Поэтому э, смело отправляйтесь в поездки в лес, на природу, там, где вы сможете э, ощутить себя иначе. Именно в вот такой атмосфере вы сможете обновиться и э, будут приходить новые полезные идеи. Ну что ж, на этом буду заканчивать данное видео. Я очень надеюсь, что оно окажется для вас полезным. Я желаю каждому из вас, чтобы эта квадратура действительно внесла в вашу жизнь те перемены, в которых вы нуждаетесь. И чтобы это произошло максимально мягко и естественно. Будем с вами на связи. Пока-пока!